Ребят, извините, это со вчерашнего выпуска новостей осталось, наверное, устройство фото-видео. Да и тем более я проверял, работает оно или нет. А оно, оказывается, работает. Batman Arkham Asylum. Продолжаем с вами играть, проходить. Выигрывать. Может быть, может быть, проигрывать. Короче, что непонятно физикс по mm. nvidia unreal technology mint to be played mint to be played кстати ребят я тут недавно да что там недавно очень уже так скажем в том году еще в прошлом закончил колледж и думаю, может быть, куда нибудь еще поступить, чтобы, ну, так скажем, время было. Было время, да, было время. У меня восточная часть острова. Так, стоп что надо сейчас извиняюсь, ребятки, игрушка да, игрушка, помню, игрушка не новая игрушка, старая Бэтмен я посмотреть хочу, как эту миссию проходить, потому что я не знаю так, хром вестибюль особняка так А, не, у меня точно, у меня аж есть. Не, ну я на эту сторону-то, ладно, на эту сторону-то приземлился. А, на эту сторону-то, блин. Что тут вообще такое, блядь, произошло-то, а? Айви, ты чё тут сделала, а? Цветник что ли? Рассаду тебе надо было подарить, а? Ну нужно было, блин, нет такому дураку тебе рассаду-то подарить, блин, надо же было, а? Тут вроде бы токсина уже нету. Так, как мне кажется.. Подговориться с тешей. С на минуту. Что за история с растениями? Плюс, бежал. Дай угадаю. И давитый плюш. Она теперь с джокером. Нет. Суть в том, чтобы я не дал растениям захватить остров. Но всегда найдется какой-нибудь но. но. Да. да. Да. Где вы держите крокоубийцу? Я нашел дверь в канализации, но она крепко заперта. М да. У этой твари отдельная камера. Она прямо под приемной интенсивной терапией. Лифт идет там, в Мы просто кидаем туда мясо, раз Стараемся там. о нем не думать. Там все перекрыто. Охраны больше, чем у Джокера. Без разрешения шарпа внутрь не попасть. Все коды у него. Спасибо, Кэш. Оставайся здесь и не лезь к растениям. Это верная смерть. Растение обломилось через окно и схватило парня рядом со мной. Стоп. Так, куда мне идти? Так, сейчас. Синтезер противовирусного препарата. Из логова крока. Так. Надо на эскейп. В отделении интенсивной терапии. Так. А я где? Я в особняке, так. А мне не сюда надо, мне нужно в отделение интенсивной терапии, так. Надо так на F, наверх, по идее надо сверху надо залететь, на все это поглазеть, что надо сделать тут. И также назад вернуться, что ли, блин, на же. Юш, А аюш. Ну ладно, нашел я выход, как это делать. Так, тут нужно трос замет. Вроде как. Да. Благо, что растение плюща, на эти на трос не Ой, блин, дед, извиняюсь, ребятки, дед, кто там, дед? Извиняй ребят, ты что прервался немножко. Так, надо посмотреть, что тут. А, это я что, это я нет, сам в начало, а мне как раз сюда и надо, блин. Так. Нет, так. Так. Нужно идти прямо, по идее, да? Как мне кажется. А, не, наверх надо. А, я думал, что надо вниз. Вестибюль, соб... ай, че я че тут делаю, а? Я сюда наверх специально забрался. Так вестибюль, вестибюль, так, вестибюль, а это главный зал, так. Главный зал. вестибюль и главный зал так. так, посмотреть надо что там надо угу. я не понимаю в чем смысл в чем раз вестибюль и главный зал Я себе когда что делать, а ты мне это... Весит А, не, это нас и наоборот, это надо, надо, надо, надо, надо, надо нам так и так. Нет, надо думать да. сверху. Если у блин, но очень много нафиг. Матбать его. Надежно глубоко похоронен, но. Так, ну и чё и куда сейчас так? Надо так, надо идти сюда. Я лучше буду сверху собирать. Нет, сверху не работает. А снаружи... Ничего. Ни загадок Ридлера, ни призов Ридлера. Ничего. К этим растениям лучше близко не подходить, кстати. Они заряжаются, они как Фрэнк. Ага, сюда, прямо и прямо так. Вот сюда идти на... Да, вот сюда, на нос. Архом нос. На север. Иди сюда так. А, тут еще отморозка. Эко а я ко всему готов, пока. Электрошокер детям не игрушка вообще... И тебе не игрушка, и тебе не игрушка. Электрошокер вообще детям не игрушка. И все, и вот так вот. 4-200, 4-300, 5000. 4-610. Идем по заданиям. Так. Северная часть. Так, я лучше буду тут смотреть, потому что. Бэтмен! Все к блоку И я не могу На крыше был Не, понял, как туда попасть. но Брюс, я не знаю, как. Так-то. А? В смысле... Ай, блин. Брюс, не, я думаю. Я таким макаром думаю. Ага. Вообще. HN то Ипа! сам один поройся ага, блин я так тут Так. Не понял, что там. Немножко. Да я не знаю, да Ай, ребятки, ну. Ай, блин. Ай. Так, короче, ребят, давайте до следующей встречи. Увидимся в следующих миссиях Бэтмена. Арханг, Асаеву, псих... Лечебницы. Психушки. Пока-пока, ребят. Да, до скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах Бэтмена. Архам. Асаеву, пока-пока. Пойти